Привет, друзья, с вами Саша. И сегодня я решил сделать новогоднюю подборку 10 обоев для Пайпер Энджин. Сразу скажу, что это одни из лучших обоев, по моему мнению. Ваше мнение может отличаться, но у меня для вас бонус. Если у вас нет лицензии в Пайпер то вы можете скачать программу на моем сайте. Ну или скачать обои, которые я показал в ролике. Ну и погнали к видео. Ну и первые обои сделаны в таком ретро-неоновом стиле, все пократно на заправке, достаточно анимированных эффектов. Также можно наблюдать лица. Ну мы переходим к следующему полу. Ну а эти обои сделаны в стиле К Окне можно разглядеть некий зимний лес, плохой дом и еще несколько плюшек. Ну что ж, переходим к третьему полу. Но на этих обоях можно увидеть некие горы и машину, которая засыпала снегом, а также очень приятная музыка. А мы переходим уже к четвертому обою. Но эти обои не совсем были их можно увидеть в кустер-палаке. Отчего мы можем понять, что выглядит ему не похоже? пятых обоих? Ну эти обои сделаны, как я понял, в таком неком аниме-стиле, что для любителей может быть. Ну эти обои сделаны в таком общем стиле. Они довольно пустые, что подойдет для слабых кофетеров. А эти обои похожи по из Северного полюса. На них есть плавающие островки и живая вода. Данные обои показывают такую некую идею. Она засыпана снегом, выглядит довольно круто. Нет, это не реклама украинского магазина. А Если без так обои реально очень подойдут. Серьезно, стыдитесь сами. Ну и последние обои выглядят вот так. Тут и горы, и летающие зимние стрела. Ну все, время приходить к концу.